Доброго времени суток, дорогие друзья Сегодня у нас э, на обзоре, ну или можно сказать, будет небольшая распаковочка Расскажу, кстати, почему а после У нас будет на обзоре вот такой вот аудиоинтерфейс от Maki, э, Onyx Artist э, Один к двум, это, собственно, можно сказать, двухканальная аудиокарта Но э, с одним э, не комбинированным xlr Кодом. Что примечательно, в комплекте дают полноценный софт, то есть неурезанный, э, Который стоит, э, я по-моему смотрел, Pro Tools или Waveform, что-то из одной этой программы э, Базовая э, Pro-версия стоит дороже, чем сама эта аудиокарта так что, стоит, так что стоит задуматься, да? И да, как всегда по традиции, мы начнем с вами с распаковки Погнали! Так, вот, собственно, наш аудиоинтерфейс от Маки, Maki Onyx Artist 2 к 1. Это, э, можно сказать, двухканальный э, аудиоинтерфейс. Или лучше сказать, конечно, одноканальный. Такой же, как и в плане Focusrite э, Solo. с не, То есть э, главный канал у него не комбинированный XLR и инструментальный. Так. Да, Onyx Artist 1 к 2. Двухканальная USB-аудиокарта, поступающая с профессиональным, э, с профессиональным софтом, э, да, это у нас Бисток, собственно, с профессиональным полноценным софтом э, с двумя прогами, то есть это DAF э, и, если я не ошибаюсь, плагины. Но я не скачивал, э, поэтому имейте в виду, что э, единственное, я заходил на сайт, и на сайте... Эти проги стоили дороже, чем... То есть, одна прога стоила дороже, чем сам этот аудиоинтерфейс. Что, в принципе, круто, что такое кладут в подарок. Так, вскрываем. Да, этот аудиоинтерфейс пришел мне с бистока, поэтому зак... э, заклеен на скотч. Э, да, некоторые вещи, если для себя, э, стараюсь покупать на бистоке. Но, спойлер, э, эту карту я оставил вернул обратно и взял себе Focusrite на который в данный момент сейчас пишу поскольку возникли кое-какие проблемы с драйверами, но об этом позже. Так, в комплекте у нас мукулатура и лицензия. Две лицензии на Wave это скорее всего Waveform, это плагины и одна DAV станция, расскажу чуть позже. USB кабель USB на USB, то есть USB как на принтере простой Жаль, что не USB-C, но что ж поделать. Так, эм, больше ничего там нет. Только наша аудиокарта. Большой пакет эм, гидроизоляции. Большой пакет гидроизоляции. И да. Так, сейчас откроем. О! Да, слушайте, выглядит он классно Такой черный, весь из металла Монолитный Тут такой рисунок маки Монолитный, э, ни единого шурупчика на нем нет Холодненькие вот, следы остаются И напоминает мне вот эта пошарпанность э, Алюминия фокус Focusrite второго поколения эм, Есть, конечно, с, этом не, с этим некоторые минусы Туда забивается грязь Так, вот так этот интерфейс, собственно, выглядит э, Гейн основного канала Так, это у нас монитор мониторинг, мониторинг самих мониторов, и справа, собственно, наушников. Здесь поделено вот так, этими линиями, то есть здесь разделено, что первый канал, это у нас второй канал, и вот это все, это мониторинг, то есть наушники, вот это мониторится, это, собственно, инструментальный, тут включается здесь фантомка, да, это у нас мониторинг И сзади у нас линейный выход на колонки Кеннингтон блок И USB выход Вот в Кеннингтон и USB выход И в принципе выполнена карточка Очень добротно, мне очень нравится Приступим к тестам Да, собственно по спекам эта аудиокарта м, равносильно Focusrite Единственное, что у Focusrite, Focusrite Scarlett Solo У нее единственное, что она на Type-C И заводится она практически на всех устройствах И вы спросите, почему же ты, э, скотина, не пишешь на нее сейчас? А дело в том, что я промучился много с драйверами И у меня почему-то не заводится мой XLR-провод то есть, э, я поменяю этот интерфейс на другой. Это тоже, опять же, я с Бестока взял. Возможно, он не исправен, Возможно. Но собран он таким образом, что его хоть швыряй, э, я думаю, что ему ни хрена не будет. Потому что он монолитный. У него даже ни одного шурупчика здесь не видно. Э, слышал, что мастера некоторые говорят, что шурупчики именно под этими ножками находятся. Э, да, ничего не шатается, не люфтит. Э, нет такого, как скарлет. Соло, что ты крутишь монитор э, Мониторы, да, то есть если у вас Подкручены мониторы и можно задеть Гейн, здесь такого нет, здесь можно единственное наушники Ну хотя, кто крутит вот таким вот Образом, не знаю, я кручу вот именно так И как по сборке, у меня завелись Именно мони мониторный вход, наушники Завелись и э, инструментальный э, Hi-Z а, гитару, кстати, я не проверял Скорее всего, зря, надо было проверить Проблема в драйверах, скорее всего Но ну, я скачивал с официального сайта Маки у меня почему-то не завелось И я предполагаю, что, возможно, проблема в самом интерфейсе Поэтому э, имейте в виду Поэтому, да, звучание этой аудиокарты я вам предоставить не могу Но, как бы, свое мнение, вот, держа в руках, что она имеет И по спекам, э, в принципе, альтернатива Focusrite Имею в виду третьего поколения, да, которое немножко подороже И даже по дизайну я скажу, что она выглядит немножечко лучше Лучше, как по мне, то есть я не знаю как на камеру это все выглядит, но здесь вот такой вот значок, тоже вот это такой металл, и что плюсом у него, у, не, у этого интерфейса э, матовая поверхность, что здесь, что здесь, а у Focusrite она вся глянцевая и всегда заляпывается в хламину. Да, э, пройдемся немножечко по спекам, дело в том, что э, спеки у него практически такие же как у Focusrite. Но проверить, на, проверить вживую, конечно, это все не получится Тут у меня как раз хороший конденсаторный микрофон, который, на который тоже был или будет обзор Если что, заглядываю в описание, там будет Это, собственно, микрофон от Toman T-Bone SC450 Такая своеобразная альтернатива Behringer B1 Да, полазил по форумам, на многих форумах пишут, что... Эм, ее любят, в принципе, за ее стильный дизайн, за небольшую цену. Сейчас она немножко подешевела. Раньше она стоила в районе э, 100 долларов. Это получается чуть дешевле, чем Focusrite. Сейчас я ее брал за 73 евро, что такое, или за 70 вроде как. В принципе, это цена интерфейсов от Behringer, э, к примеру, UMC э, 202HD. Она, в принципе, чуть дешевле получается, стоит, чем это. Но к этой ты получаешь полноценный софт который стоит дороже чем эта карта но не многие э, покупают э, аудиоинтерфейсы из-за софта да у нее в спеках стоят, что стоит что у нее прямпы от э, onyx поэтому они называются в принципе onyx как в больших э, микшерных пультах от маки э, которые в принципе которые зарекомендовали уже себя у профессиональных диджеев я таким не являюсь и просто и просто имейте это в виду. И э, что самое главное, у нее преобразователи очень э, хорошие и качественные. То есть не Майдас там какой-то, хотя Майдас тоже, тоже хорошие э, бюджетные преампы. Э, у нее преампа от э, Onyx, и эти преампы глубиной 24 бита и с частотой дискретизации 192 килогерца Что в принципе э, выметает половину бюджетных э, аудиокарт в сторону просто обгоняет уже. Э, да, что еще отмечают, что очень удобная э, регулировка на мониторы, что большой, большая ручка и что самое главное, что она идет отдельным входом. То есть вы можете использовать и наушники одновременно, здесь есть выход э, ручка, да, то есть и э, на мониторы. Такого не было. Если я не ошибаюсь на Focusrite На Focusrite одна ручка мониторов Она используется либо если вставлены наушники Либо если вставлены мониторы Если у вас в момент вставлены вставлен, На Focusrite вставлены мониторы Вы вставляете наушники, мониторы отключаются Включаются наушники Здесь вы можете использовать оба варианта Это уже плюс в сторону Mac y. Единственное, что говорят, что выглядят Вот эти лампочки, все лампочки Gain, Hi-Z и Direct Monitoring Немножечко старомодно, что горят таким зеленым цветом э, немножко дешевит эту карту, но по мне так вроде... Ничего страшного я не заметил Да, как и любая нормальная адекватная Аудиокарта, она обладает фантомным Питанием плюс э, фантомным питанием 48 вольт, и что еще Очень хорошее, что ее преобразователи э, Достаточно сильные То есть вы можете подключить хороший динамический Микрофон, хороший динамический Микрофон без дополнительного усиления Да, но если вы решите использовать Shure SM7B, э, в принципе с любыми Аудиокартами э, Лучше использовать еще дополнительное усиление Что еще хорошее, у нее у этой карточки хороший инструментальный вход Hi-Z Hi -Z. В принципе, можно играть хорошенько на ней и на гитаре Но повторюсь, в моем случае у меня не завелись нормально дрова Возможно, проблема в моем компьютере А возможно, проблема в том, что эта карточка у меня с бестокой И что-то в ней неисправно Так что имейте в виду, когда будете ее брать Но такой ситуации, как у меня, я никогда не слышал Везде полазил по форумам, ни, ни у кого не было, у всех все заводилось, то есть включаешь plug-and-play, и драйвера, в принципе, не нужно скачивать, она заводится так, если только вы будете использовать эту карточку в паре с драйверами ASIO 4 all, то есть надо ставить ее, чтобы драйвера от ASIO считывали ее. В принципе, да, сильно много распинаться про эту карточку не буду, поскольку своим опытом эксплуатации с вами поделиться не смогу, я буду ее отправлять обратно, поскольку... Ну, извините, куда деваться? Куда деваться? А, да, все, что я хотел про эту карточку сказать, я сказал. Если у вас у самих есть такая карточка, напишите, пожалуйста, в комментариях, а, какие у вас были проблемы, либо какие плюсы от этой аудиокарты вы получили. Возможно, это будет полезно и другим. Ну, а у меня на сегодня все. Желаю вам всего хорошего и до свидания.